В этом видео мы наконец-то узнаем, есть ли связь между тем, к какой категории отнесено видео. Напомню, самим автором отнесено, и тем, какую вовлеченность от зрителей получает видео. И с точки зрения использования Python в этом видео будут задействованы следующие методы и атрибуты касательно пандаса. Касательно рандана, общепайтоновские команды и касательно matplotlib. Напомню, это пакет, который позволяет строить графики. Импортирую Pandas. Достаю из Excel таблицу с видео, куда уже записаны category names и добавлено переменная involvement, то есть увлеченность. Если что, добавляла я в предыдущем видео. На всякий случай, проверьте, что она у вас есть. Involvement в конце. Я хочу выяснить, есть ли связь между столбцом category name. Как получить описательную статистику по этому столбцу, смотрите в одном из предыдущих видео. Ссылка будет на экране. И переменная involvement – вовлеченность. Category name – это номинальная переменная, потому что ее категории нельзя упорядочить. Сущностно, между категориями нет отношений порядка. А переменная involvement – количественная, потому что она получена из четырех количественных переменных. Из четырех статистик, которые YouTube показывает для каждого видео. Количество лайков, дизлайков, комментариев и количество просмотров видео. Какими методами можно искать связь между номинальной переменной и количественной? Обратимся к шпаргалке. Зеленый столбик. Обе переменные, интервальные, ну или количественные? Это не мой случай. Не обе количественные. Хотя бы одна порядковая тоже не мой случай. У меня одна переменная номинальная. Это значит, что коэффициент корреляции Пирсона, который я применял в прошлом видео, здесь не применим. Коэффициент корреляции Спирмана я его не применял, но здесь он не применим. Применим только критерий х квадрат и прилагающиеся к нему остатки. И он более сложен в применении, чем верхние два коэффициента. Но нет ничего невозможного. Применим критерий квадрат и его остатки. Обращаюсь к пакету Rundone. Начинаю печатать, нажимая Tab. Вылезает подсказка. Rundone. Ок. В какой из папок этого пакета мне найти нужные методы? Нажимаю точку и снова запрашиваю подсказку. При помощи клавиши TAB. Beware it association. Может быть. Не clustering, Не comparison. Beware it association. Beware varied association. Beware Be it association. Похоже на правду. Попробуем. Импорт. пробел и снова tab что есть в папке beware association correlation нет не то, потому что мне нужен не к корреляции здесь есть из чего выбрать кискве может быть кискве contingency тоже просто вполне как выбрать следует обратиться к документации github.com на рандан покручиваю вниз и здесь смотрю название папки библиотеки ассоциации что мне может пригодиться а вот здесь речь идет о классах классы имеют название начинающиеся с больших букв и похоже что мне нужно именно кросс потому что все остальное либо не имеет отношения к биологической association, либо является корреляция. Корреляция это нехи квадрат. Корреляция это коэффициент корреляции Пирсона, коэффициент корреляции Спирмана. Они мне не нужны. Не нужен просто тап Получается, что вот эти названия относятся к методам конкретным, а мне нужен класс методов, сумма методов и они находятся в классе Crosstab. Запускаю. Вызываю класс Crosstab. После открытой скобки можно нажать Shift-Tab два раза и посмотреть на описание аргументов этого класса. В частности, надо указать DataFrame, Название строковой переменной, название столбцовой переменной. Также можно менять Significance Level, то есть уровень значимости. DataFrame есть, название строковой переменной есть, название столбцовой переменной есть, потому что между этими переменными я и хочу искать связь. Запускаем. Гигантский кросс или по-русски таблица сопряженности. Гигантский. Его можно прокручивать направо очень долго. Но в этом нет никакой пользы. Почему? Посмотрите, под таблицами есть подпись. 99% ячеек имеют ожидаемые частоты меньше 5. То есть в 99% ячеек... Очень мало объектов, меньше пяти видео. Вот все эти ячейки. всех них мало объектов, мало. Вот здесь достаточно. Здесь мало, мало. Все, что меньше пяти, мало. Так вот, таким ячейкам ударять нельзя. С точки зрения выводов, которые из них следуют. Поэтому надо поработать с переменными таким образом, чтобы ячеек стало меньше. Другими словами, надо объединить в группы категории столбцовой переменной, вот эти значения или строковой переменной, вот эти значения какие-то объединять в группы. Это перемена номинальная, напоминаю, это количественная. Объединять в группы значения количественной переменной гораздо проще. Поэтому я попробую сгруппировать именно значение количественной переменной. Как их группировать? Чтобы ответить на этот вопрос, снова обращусь к описательной статистике. Допустим, я не знаю, как в рандане запускать описательную статистику. Ставлю точку, запрашиваю подсказку. Evaluate Association нет, Clustering нет. Descriptive Statistics, похоже, да. Дальше импорт. Пробел, снова Tab. И сейчас буду запрашивать описательную статистику количественные перемены. Значит, Scale Statistics. Импортирую. И обращаюсь к классу Scale Statistics. Запишу результаты в объект под названием SS, то есть Scale Statistics. Чтобы узнать, какие аргументы требуются, я нажимаю Shift-Tab два раза после открывающей скобки. DataFrame и указания переменных требуются. Но я уже выяснил в одном из прошлых видео, что можно подать сразу DataFrame с интересующей переменной. Только обязательно подать Название интересующей переменной, как список внутри индекса. Внешние квадратные скобки – это индексирование, а внутренние квадратные скобки – это список. Список из одного элемента. Потому что мне нужна описательная статистика только по одной переменной. Запускаю. Я уже смотрел эту описательную статистику в прошлом видео. Но сейчас мне важно посмотреть на значение, квартелей 25% квартиль, медиана, то есть 50% квартиль, 75% квартиль и максимальное значение. Вот по этим значениям я и буду разделять видео. То есть сначала я возьму видео, у которых увлеченность достигает полутора процентов, потому что вот это число это примерно 1,5%. То есть видео, которые имеют вовлеченность от 0 до 1,5%, пойдут в первую группу. Видео, которые имеют вовлеченность от 1,5% до примерно 3,5%, потому что это число 3,5%, пойдут во вторую группу. Видео с вовлеченностью от 3,5% до 7,3% пойдут в третью группу. И видео с вовлеченностью от... 7,3% до максимума, то есть до 57%, пойдут в четвертую группу. Чтобы не вписывать вручную, я проиндексирую вот эту табличку. Возьму из нее только вот это значение. Как? Нужно обратиться к тому объекту, куда я записал описательную статистику, и применить метод summary, что я здесь и делаю. А дальше индексирую, обращаясь к столбцу под названием 25%, к вот этому столбцу. И к строке под названием Involvement. Вот к этой строке. Ну, она здесь одна, получил число, которое соответствует этому числу. Но здесь оно округлено, а здесь нет. Я хочу тоже округлить. Округляю. Использую команду round. Команда round имеет обязательный аргумент, что округляется. И аргумент, показывающий, сколько знаков после запятой следует оставить. Три знака после запятой хочу. Запускаю. Вот оно, то самое число. Примерно полтора процента. Теперь при помощи команды display вывожу аналогичным образом и значение для первого квартеля, и значение для медианы, и значение для третьего квартиля, то есть 75%. И значение для максимального уровня вовлеченности. То есть одни и те же команды, только меняется название столбца. Вот они, эти столбцы. Здесь их название. Запускаем. 4 числа те самые числа, по которым я и буду группировать видео с точки зрения их вовлеченности. Запишу эти числа в список. То есть просто отсюда заберу эти команды и вставлю их в квадратные скобки. Еще раз отсюда забираю. Копирую, и вместо дисплея оказываются просто квадратные скобки. И записываю я это в список под названием Involvement Borders. Граница вовлеченности. И вывожу этот список. Посмотрим. Пожалуйста, список. Обратите внимание, интервалы равны, от 0 до 1,5% от полутора до трех с половиной процентов уже не равные интервалы, от трех с половиной до семи и трех процентов и самый длинный интервал от семи трех до 57%. процентов тот самый длинный интервал. Но всегда приходится выбирать, почти всегда сделать группы по равным интервалам, ну, например, от нуля до 5%, от 5 до 10%, от 10 до 15% и так далее. Равные интервалы. Или же сделать равнонаполненные группы. Вот у меня сейчас будут примерно равнонаполненные группы. По 25% наблюдений попадет в каждый интервал. То есть интервал от 0 до 1,5% это примерно 25% видео. Второй интервал вовлеченности от полутора процентов до трех с половиной процентов. Это следующие 25% видео. Следующий интервал вовлеченности от 3,5% до 7,3%. Еще 25% видео. Последний, самый длинный интервал от 7,3% до 57%. Сюда еще попадает последний 25% видео. То есть я разделил все видео на 4 группы по вовлеченности интервалы увлеченности не равны между собой. Почему мне здесь была важна именно наполненность этих групп? Потому что я все это делаю для чего? Для того, чтобы таблица сопряженности имела наполненные ячейки. Если у меня каждый столбик этой таблицы будет наполненным, тогда у меня ячейки в этой таблице станут гораздо более наполненными. Поэтому из двух альтернатив делать равные интервалы или делать равнонаполненные группы, я выбрал в текущей ситуации делать равнонаполненные группы. И чтобы потом было удобно работать с полученными группами, я создаю еще один список involvement labels из четырех элементов, каждый из которых является описанием, каждой группы группа с вовлеченностью низкой, то есть до примерно полутора процентов. Группа с вовлеченностью lower, medium, с вовлеченностью до трех с половиной процентов и так далее. Посмотрим на видео с наименьшей вовлеченностью. Я применяю условия. Условия по столбцу Involvement. Я хочу посмотреть на видео, имеющие вовлеченность. Меньше примерно полутора процентов. То есть меньше вот этого числа. Причем не строго меньше, а меньше или равно. Так записывается меньше или равно. Если поменять порядок, не сработает. Условия. Применилось каждому из видео. И поэтому сообщил, что первое видео удовлетворяет этому условию, второе удовлетворяет, четвертое не удовлетворяет. Но как сами видео посмотреть? Надо проиндексировать DataFrame. Dataframe называется Data. В квадратных скобках сначала указываю столбцы, которые нужно вывести. Поскольку я хочу вывести все столбцы, поэтому просто двоеточие стоит. И в следующий паре квадратных скобок, указывается условие, которое применяется к строкам датафрейма. То самое условие, которое было здесь. 262 видео имеют минимальную вовлеченность. Вот эту запись можно упростить. Можно не указывать первую пару квадратных скобок, если требуются именно все столбцы. Мне требуются все столбцы, поэтому я могу и не указывать. Вот здесь не указываю. Запускаю эту ячейку, получаю то же самое. 262 видео. И дальше я не буду использовать первую пару квадратных скобок для индексирования, если мне требуются именно все столбцы. Буду пользоваться короткой записью, как здесь. Она не сильно более короткая, но чуть более короткая. Теперь я хочу посмотреть на видео, которое относится ко второй группе. То есть, увлеченность больше примерно 1,5%, но меньше 3,5%. Попробую применить двойное условие. Значения столбца involvement должны быть больше, строго больше, чем первая граница. То есть примерно полтора процента и меньше или равно, чем вторая граница. Запускаю. Нет, не работает. Двойное условие так не работает, к сожалению, в Python. А как оно будет работать? Чуть более длинная запись. Вот одно условие. Содержимое столбца Involvement должно быть строго больше, чем первая граница. То есть примерно полтора процента. Это условие я взял в круглые скобки. И одновременно значок амперсант должно выполняться второе условие. Содержимое столбца involvement должно быть меньше или равно, чем вторая граница, то есть 3,5%. Проверю. Работает. 251 видео удовлетворяет этому двойному условию. Итак, первую группу попадает 262 видео, вторую группу попадает 251 видео. Как я и говорил, группы примерно равно равнонаполнены. Теперь попробую в новый столбик «Involvement Labels» записать название группы. То есть, вот группа, в ней 262 видео, которые имеют самую низкую увлеченность. Я хочу, чтобы для этих видео в столбце Involvement Labels появилась запись, взятая из этого списка. Вот такая запись. Из списка Involvement Labels. Я индексирую, как привыкли. То есть сначала идет... Название нового столбца я его еще не создавал, но надеюсь, что Pandas меня поймет. И дальше условия для строчек моего датафрейма, что увлеченность должна быть меньше или равна нижней границе, то есть меньше или равна примерно 1,5%. Вот для таких видео будет запись, та, которую я только что показал. Запускаем. Не работает. Pandas не любит так индексировать и при этом записывать. Пандас любит через атрибут лог. В одном из предыдущих видео я уже показывал, но сейчас повторю, как работает атрибут лог. Атрибут лог предполагает одну пару квадратных скобок. Здесь было две пары. Одна для названия столбца, вторая для строк. Здесь же одна пара, внутри которой сначала идет условие, в данном случае условия для строк, могли бы и номера идти. В данном случае пойдет условие для строк. Нужны только те строки дата в которых увлеченность меньше нижней границы. И дальше идет название столбца, куда я запишу лейбл для этой группы видео. То есть видео с низкой увлеченностью. Причем этот столбик я еще не создавал. Его еще нету в DataFrame. Можно подняться и посмотреть. Последний столбик это просто Involvement. Здесь пока нет никакого столбца, Involvement labels. Но благодаря тому, что здесь есть атрибут log. Фандос меня поймет. Запускаю. Действительно, условия сработали. Описание групп появилось. И в этой строчке кода я вывел только те видео, которые относятся к первой группе. В группе с самой низкой увлеченностью. 262 видео. Теперь у них есть свое наименование. До 0.014. Low Involvement. То же самое я хочу проделать для остальных трех групп. По уровню увлеченности. Я это сделаю при помощи цикла for in. i – это счетчик. Этот счетчик меняется в данном случае в числовом диапазоне. От 1 до 4. 4 это количество границ для разделения на группы с границы номер 0 я уже поработал вот она была граница номер 0 ну, то есть по нашему по-человечески первая граница а граница номер один станет началом работы этого цикла то есть счетчик и и сразу получит значение 1. Сюда, в три строчки кода, я запихнул вот эту строчку. Но поскольку в этой строчке будут фигурировать уже два условия, для того, чтобы вторую группу записать, два условия через амперсант, два условия, как я, выше записывал. Вот. Здесь было два условия. Но здесь я просто выводил видео, удовлетворяющее этим двум условиям. Я не ставил подписи этим видео. Поэтому, если в одну строчку записывать, получится длинно. Вот индексирование. Куда надо записывать? Здесь работает атрибут лог. Идет сначала двойное условие. Вот оно двойное условие. То есть записывать надо в строчке, в которых вовлеченность больше, чем нижняя граница, то есть больше, чем примерно полтора процента, и одновременно меньше ли равна, чем вторая граница, по нашему вторая, а по Пайтону граница номер один, то есть 3,5 процента. Увлеченность больше чем примерно 1,5% и меньше или равна 3,5%. И в эти строчки в столбец Involvement Labels должно быть записано описание этой группы. Описание взятое из списка Involvement Labels. Напоминаю, что это за список. Поднимаюсь наверх. Вот этот список. Вот это название должно записаться для второй группы. Потом пройдет итерация и запишется название для третьей группы. И потом пройдет итерация и запишется название для четвертой группы. То есть в моем цикле будет три итерации. Проверим. Range 1 начнется с единицы. Потом примет значение 2 потом примет значение 3, а значение 4 уже не будет принято, потому что Python в любом диапазоне не берет верхнюю границу. Здесь range от 1 до 4, 4 не включается по правилам Python. И строчка для визуализации. Команда print, текст, еще, поскольку текст с числовой вставкой, перед текстом стоит буква f на f потому что вставка шутка и внутри числовой ставки как раз указано значение счетчика чтобы видеть как происходит цикл хотя он очень быстрый пожалуйста три итерации произошло посмотрим на мои данные В фрейме есть столбец involvement labels в столбце прописаны названия для каждой группы видео с точки зрения их вовлеченности. Вот, например, четвертая группа с максимальной увлеченностью, 57%, ну, до 57%. Но всегда после таких мероприятий по созданию нового столбца каким-нибудь циклом, не самым простым. Надо проверить качество этого столбца. Поэтому я выведу уникальные значения еще того, что применю Drop Duplicates. Четыре уникальных значения. Еще есть некое значение на Причем сейчас у меня эти четыре уникальных значения неупорядочены. Я хочу смотреть на них упорядоченно, а потом разберусь с NaN. Я бы применить какой-нибудь сорт. Сорт есть, yes, например. Я не помню, допустим, я не помню, какой метод можно применить. Ставлю точку, нажимаю S, нажимаю Tab, чтобы Python мне подсказал. Ну, точнее не Python, а Jupyter ноутбук. Ничего не подсказывает. Да, он так не подсказывает, потому что очень длинная запись, он не находит нужную подсказку. Как же с этим справиться? Я убираю. И возьму просто DataFrame, без DropDubliates, без названия столбца, а просто DataFrame. Попробую к нему применить какой-нибудь метод, начинающийся с S. Точка S, нажимаю Tab. Вот, смотрите, подсказка сработала. Смотрите, индекс и sort values Но мне явно не по индексу надо сапсировать. Индекс, напомню, это номера строк мне надо сортировать по значениям, то есть мне нужно sort values. Попробую в следующем чанке применить sort values. То есть взял отсюда код, вставил сюда, еще добавил sort values. Как-то криво работает, да? Сначала идет группа 0.014, потом 0.73, потом 0.35. Нет, как-то не так. Может быть, это не атрибут, а метод? Sort values. Не атрибут, а метод. Может быть. Попробую. Вот, смотрите, так работает. Сначала идет 0.014, потом 0.035, потом 0.073 наконец, 0.571. Теперь порядок корректный. Это как раз те названия групп, которые я ожидал увидеть. Значит, цикл работал корректно. Остались только некие Энеи. Как на них посмотреть? Проиндексировать. Но здесь будет особенная запись условия. Вот условия. Я хочу посмотреть на строчки даттефрейма, в которых выполняются условия, что содержимое столбца Involvement Labels является NAM. Или что то же самое почти нулому. Поэтому я вместо того, чтобы записать равно, например, двойное равно, я пишу точка из нул. Это особенный метод в пандасе, который позволяет как раз задавать условия о равенстве пропуску. По сути, что такое NAN? Это пропуск. И вот здесь я в этом условии. И вот здесь в этом условии я прошу показать те строчки DataFrame, а, по которым в столбцы Involvement Labels пропуски. Вот эти видео. По столбцу Involvement Labels у них пропуски. И понятно, почему у них пропуски по Involvement Labels? Потому что у них пропуски по Involvement. У. Не посчиталось для них перемены involvement. А почему? Потому что по некоторым видео не было достаточной информации, не было лайков или дизлайков или комментариев и поэтому не посчиталось. Вот таких видео совсем немного. Вот все эти видео. Таким небольшим количеством видео можно пренебречь. Поэтому я признаю качественным созданный столбец Involvement Labels и теперь его буду использовать поиски связи с категорией. name. То есть теперь я решаю содержательную задачу найти связь между категорией видео и степенью вовлеченности. Причем я сделал 4 степени вовлеченности. Самая низкая, повыше, еще выше и максимальная. 4, груп 4 группы, 4 степени вовлеченности. Четыре группы, четыре степени вовлеченности. Возвращаюсь к работе с классом методов CrossTub. Все то же самое, что я делал выше. Подниму сейчас наверх, чтобы напомнить вам. Но здесь фигурировала столбцовая переменная Involvement. То есть та переменная, которая в cross по столбцам сположилась. А теперь, создав новую переменную, Involvement Labels, я ставлю ее в качестве столбцовой переменной. а строковую оставляю то ли сам, и DataFrame оставляю тем же самым. Применяю. Таблица сопряженности, таблица с ожидаемыми частотами, ПиВелью. Python не очень м -м, удобно округляет числа, когда они очень маленькие. То есть я могу сказать заранее, что здесь пивэлью очень маленький, гораздо меньше 0,05, и он округлился до одного знака по запятой. Это особенность Python. Чтобы посмотреть на оригинальный ПиВелью я могу обратиться к тому объекту, куда я записал результаты работы крестааба, вот сетап, и применить к нему атрибут pvalue, что написано, но можно в мануале об этом почитать в документации. Вот такой pvalue, это scientific формат, как бы научный формат записи числа. Он означает, что это число 0,7 знаков, 7 нулей после запятой, и после этого начинаются значащие цифры. То есть 0.7 нулей после запятой, дальше 279, и так далее. Ну понятно, что это число меньше, чем 0,05. То есть с уверенностью 95%. Я могу сказать, что между категорией name и involvement labels есть связь в генеральной совокупности, то есть среди всех видео на YouTube, если, конечно, моя выборка репрезентативна. По крайней мере, среди всех видео на YouTube подаваемых по запросу «Раздельный сбор». Я думаю, так корректно сформулировать. Так вот, связь есть. Могу ли я доверять этим выводам? У меня здесь 53% ячеек не наполнены. То есть было почти 100% не наполненных ячеек, и теперь... 53%. Ну, тоже многовато. Ну, посмотрим, что делать дальше. Посмотрим на табличку с остатками. И решим, что такое остатки. Остатки это слагаемые критерии квадрат, если математически. А содержательно это показатели наличия связи между конкретными значениями. Вот я дошел до таблицы, которая называется Residual Spears. Это как раз и есть самые остатки. И здесь надо искать те числа, которые по модулю больше, чем 1,96. Именно они будут говорить о наличии статистически значимой связи, которой, которой можно доверять на 95%. Так 1,96. Это тот порог, который говорит о наличии связи с уверенностью 95%. По модулю. Но обычно ищут именно положительные значения остатков. Ну вот, например. 3.055 – это большой положительный остаток. Он больше, чем 1.96. Под таблицей указано, что самый большой положительный остаток – это 3.819. Его я пока не нашел визуально процессе быстрого просмотра уже нашел вот он. А самый большой по модулю отрицательный остаток 4 и 263. Положительные остатки, которые больше 1.6, говорят о положительной связи. То есть категория out to and style, она положительно связана с высокой увлеченностью, максимальной увлеченностью. Отрицательный остаток говорит об отрицательной связи. То есть, это же самая категория how to install. статистически редко встречается с минимальной увлеченностью. То есть, еще раз, категория how to style статистически часто встречается с максимальной увлеченностью, и статистически редко встречается с минимальной увлеченностью. Ну, то есть, связь именно с максимальной увлеченностью. Интерпретировать положительные. Остатки проще, поэтому выведу-ка я отдельно таблицу с остатками и посмотрю на ячейки, в которых порог 1.96 превышен. Именно с плюсом. Как вывести таблицу с остатками? Вот. Нужно обратиться к объекту, куда записано, выдача кростаба. В объект сетап. И к нему применить точка Residuals нижней подчеркивание Pearson. Как я применял атрибут pValue, так я должен применить теперь атрибут Residuals Pearson. Вот эта таблица. Здесь она одна, а здесь в выдаче она была с другими таблицами. Вот мне нужна. Сейчас она одна. Потому что я хочу применить к ней целиком условия. Больше чем 1.96. Ко всей таблице целиком запускаю. Вот посмотрите, вот большинство ячеек содержит false, а некоторые содержат true. Вот, например, категория News and Politics положительно связана с вовлеченностью ниже медианы. А категория How to Style, как я и говорил, Положительно связано с максимальной увлеченностью. И с максимальной же увлеченностью связаны People and Blocks и Travel and Events. И стоит вопрос, можем ли мы этим ячейкам доверять, достаточно ли они наполнены? Я поднимаюсь снова наверх, туда, где табличка Expected values. Вот они. Ищу эти ячейки, про которые мне надо выяснить, можно ли им доверять. Смотрите, вот. How to and style и максимальная увлеченность. 5.25. Больше 5. Можно доверять. News and politics. Ячейка с увлеченностью ниже медиана. 64 с лишним. Однозначно можно доверять. Категория People and Blocks. Максимальная вовлеченность, максимальная вовлеченность имеет частоту 90. Можно доверять. И категория Travel and Events. Максимальная вовлеченность имеет частоту всего 2,25. То есть доверять, наверное, не стоит. Спускаюсь вниз, подытоживаю, доверяю, доверяю, доверяю, не доверяю. Из всей этой большой таблицы я вытаскиваю только вот эти три ячейки. Именно в них содержится дослуживающее доверие положительная связь. Категории how to style и people and blogs дают высокую увлеченность, а категория news and politics дает увлеченность ниже медианной. Ну да, можно было ожидать большего, можно было ожидать, что здесь будет больше true, можно было, но нет. Познакомимся ближе с видео из категории how to and style, поскольку это категория. Связано с высокой увлеченностью. Именно с точки зрения увлеченности я хочу с ней познакомиться. Обращаюсь к описательной статистике. Я уже применял сегодня Scale Statistics. Но сейчас я буду применять не ко всему датафрейму, а только к тем строчкам датафрейма, которые удовлетворяют условия. Вот оно, условие. Category name равняется how to style. А описательную статистику я буду выводить по столбцу Involvement, но только для этих строчек. Запускаю. 21 видео. Модальное значение вовлеченности для них это примерно 2,8%. Медиальное значение вовлеченности почти 11%. То есть условно 11% зрителей этого видео дают какой-то отклик в виде лайков, дизлайков, комментариев. Среднее значение, как обычно, еще выше. Integral Tile Range 0.135, но интереснее нормированный интерквотайл Tile Я уже объяснял его в позапрошлом видео. Ссылка будет на экране. Он ниже 0.5, то есть ниже 50%. Значит, можно доверять репрезентирующему значению. В качестве такового я возьму медиану, потому что, скорее всего, распределение смещенное. Чтобы посмотреть, я обращаюсь к пакету matplotlib, а именно к его папке pyplot. Вывожу гистограмму. Гистограмму при помощи метода hist. По позапрошлом видео я подробно рассматривал этот код. Здесь только подчеркну, что подаю в этот метод датафрейм с индексированием и по столбцу. То есть подаю столбец involvement, Я же описательную статистику по столбцу involvement делаю, но и индексирование по строкам этого датафрейма. То есть только те строки будут участвовать в построении графика в которых видео относятся к категории How to end style. Как мы видим, график смещен в сторону низких значений. Большинство видео из этой категории имеют увлеченность между 5% и 10%, но есть и видео с увлеченностью 30-35%. В дополнение построить график Boxplot. Та же самая логика. Я подаю DataFrame, индексированный не только по столбцу, чтобы, чтобы показать, что меня интересует график по переменной involvement, но и указываю, что меня интересует только видео категории how Style. Относительно высокий BoxPlot. То есть есть некоторая неоднородность, о чем говорил и нормированный Interquotile Range, хоть он и меньше 0,5, но все равно 42% процента это уже немало. Медиана, смещение в область низких значений, выбросов нет. Ну и хотелось бы познакомиться с самым типичным видео из категории How to Unstyle, то есть видео, которое имеет медианную вовлеченность. Медианная вовлеченность это примерно 10%. Посмотрим по таблице, да, ну 11%. Как найти это видео? Проиндексировать это фрейм? Причем двойным условием, посмотрите, двойное условие. Во-первых, требуются строчки в которых видео относящиеся к категории how to and style. И во-вторых, значение перемены involvement, что вот здесь я записал, что var это involvement, значение перемены involvement или увлеченность должно быть равно медианному значению, взятому из таблицы ss.summary. Что такое таблица ss.summary? Ss ⁇ это название объекта, куда я записал результат описательной статистики, то есть результат применения Scale Statistics, объект SS. Вот эта таблица вызывается SS.Summary, круглые скобки. Вот я и вызову в этом условии SS.Summary, круглые скобки. Дальше я беру столбец медиана и строку involvement. Столбец медиана и строка involvement будет внутри значение 0.109 я могу просто взять и написать здесь вместо всего вот этого 0.109 но этот код я уже использовал в двух предыдущих видео поэтому он вполне универсален я скопировал его оттуда вставил сюда и пожалуйста он прекрасно работает такое видео которое я искал наиболее типичная в категории «How to install» и имеющая медианную вовлеченность, оно всего одно. Вот оно. Посмотрим его. Беру его ID, копирую и перехожу в браузер. Вставляю ID этого видео. запускаю. Что это такое, Видите? Чего? Мило, что ты говоришь? Что ты такое говоришь? В этом видео 4119 просмотров за примерно полтора года. 414 лайков, 2 дизлайка и 87 комментариев. Вот такая ситуация характеризует 11% увлеченность. 11% увлеченность это наиболее типичная увлеченность для видео из категории how style и при этом мы помним, что именно категория how style сильнее всего связана с высокой увлеченностью. Что можно делать дальше? 87 комментариев это немало, хотя, конечно, каждый из них довольно короткий, но все равно можно попробовать оценить содержательную сторону увлеченности. Ну, какая может быть гипотеза? Что увлеченность обеспечивает именно код, а не тема раздельного сбора. Как проверить эту гипотезу? Собрать содержимое всех комментариев. Как это сделать? 87 – это не очень много, и можно было бы вручную каждый копировать и вставлять в Excel, например. Но можно это сделать и при помощи API YouTube. Каким образом? Как обычно, иду на страницу для разработчиков, вниз нахожу YouTube, вниз нахожу reference. И посмотрите, среди методов есть метод comments, позволяющий собирать, прокручиваю вниз позволяющий собирать текст комментариев. И есть comment threads, тоже позволяющий собирать тексты комментариев в привязке к конкретному видео. И эти методы стоят... дешево по одному юниту и comment threads и comments по одному юниту то есть в отношении комментариев youtube максимально щедро пользуйтесь